18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. В первую очередь сделать прививку рекомендуют людям из группы риска, пожилым и страдающим хроническими заболеваниями. Вместе с тем вопрос диагностики коронавируса все еще стоит остро. Коронавирус — проблема, которая затронула абсолютно все сферы жизни для большинства людей. На сегодняшний день есть два подхода к сдаче анализа на ковид. Первый — мазок ПЦР. Метод, который зарекомендовал себя годами и имеет высокую точность, а также довольно быстрый срок определения вируса. Результат бывает готов уже на следующий день. Другой подход касается анализа крови на наличие антител. Скорость в среднем составляет 1-3 дня, и при этом выявляются маркеры ковида двух типов. Первый говорит о ранее перенесенной инфекции, второй — о наличии инфекционного процесса в организме. В эпоху цифровизации мимо искусств, интеллекта не могла пройти столь интересная тема, как диагностика коронавируса. Одним из первых в России о приложении для определения ковида заявил Сбер. Работа с приложением максимально проста. Сперва необходимо пройти короткий тест с ответами на вопросы, затем записать свой голос и покашлять в микрофон телефона. Алгоритмы, работающие на машинном обучении, подскажут вероятность заражения коронавирусом. Максимально утрирована схема выглядит так. Ваш голос и кашель сравниваются с спектрограммой людей, проходящих лечение от коронавируса в больницах. Если нейросеть решает, что ваша запись слишком похожа на эти, то выдаст предупреждение. При этом медицинские работники относятся с долей скепсиса к разработке. Дело в том, что вирус размножается в организме человека несколько дней прежде чем появится первый симптом ну, в среднем скажем так 5 дней и генетический тест позволяет его идентифицировать уже через 3 дня после начала заболевания, начала инфекционного процесса на этом этапе у человека действительно нет никаких симптомов, голос не меняется он чувствует себя великолепно и такие приложения будут бессильны для диагностики коронавирусной инфекции. Вообще идея разработки подобных приложений не нова. Так в США еще в марте 2020 придумали чат бота Клару, который задавал вопросы пользователю и на основании ответов говорил о вероятности заражения коронавирусом. Подобные исследования ведутся и в Казанском университете. В Казанском университете на самом деле ведутся такие исследования. Вот от Центра цифровых трансформаций под руководством Дмитрия Евгеньевича Чекрина, например, они разрабатывают собственные приложения, которые также позволяют, например, диагностировать заболевания и состояние работников на разных производствах по дыханию, по шумам во время дыхания, ну и по разным опросникам. То есть этот подход не является уникальным для Сбербанка, и в Казанском университете проводятся и собственные исследования в этом направлении. В рамках подготовки сюжета мы пообщались с пациентом, который проходит лечение от коронавируса на дому. Он нам рассказал о своих первых симптомах. Первые признаки это похоже на просто рвь, то есть это температура, <coughs> это небольшая, как называется, слабость в теле, а потом уже на следующий день после первых признаков очень сильно ударило, то есть прям ломота, не хочется вставать, температура поднялась выше 38 градусов. И вот, к сожалению, когда пошли первые признаки, а потом пришел тест, мы сдали тест сначала жены, до, до того, как признаки у меня наступили, он сказал, тест положительный, я Позже тоже сдал, но подтвердился результат. То есть у меня тоже ковид положительный. Носите маски, укрепляйте иммунитет и при первых признаках ОРВИ оставайтесь дома. Александр Фирсов, Виолетта Басова, Радик Загедулин, Универньюз.